Хорошо. Итак, ферганы начинают в атаке, обороняются на манганцы. И здесь снова на манганцы, конечно, получают бешеный плюс, потому что начинают за сильную сторону. Но в предыдущий раз начинали они все-таки в слабой. И в слабой стороне сыграли очень и очень результативно. Как, собственно, сейчас, как вы видите, ферганцы. Четыре минуса, ни одного ответного. Пол последний, и у пола, собственно, тут... Мне кажется, шансов выиграть нет. Да, есть дефюз киты, но кто его пустит на бомблент, никто, естественно, его туда не пустит. Завершающий минус от Люка, и Фергана выигрывает первый раунд на второй карте. На карте... Простите, до Инферно Напомню вам, что первая карта даст 2 Осталось за командой на Манган 2 И теперь, если вдруг Фергана выиграет карту Инферно Мы с вами увидим третью карту А если не выиграет То просто попрощаемся с коллективом Фергана БГГ минус пол. Да, здесь ребята кое-какие сменили немножко никнеймы. Не обращайте внимания. Это все те же самые люди, потому что, как вы помните, это лан-турнир. Два игрока атаки пытаются штурмом все-таки выхватить первенство на точке А. И, по-моему, достаточно уверенно его выхватывают. Спасибо большое под... за подписочку, Салмон Тихонов. Надеюсь, правильно прочел. Ну и, короче, как вы видите, это 2-0 в пользу Фергана. Корши, когда будет играть матч Корши против Андижан? Следующий матч после Наманган-2 и Фергана. Как только ребята сыграют, мы с вами посмотрим следующий матч. А я напоминаю вам, что это четвертьфинал лан-турнира из Узбекистана. И хоть я и написал, что это третий турнир... По факту, это четвертый турнир, потому что третий, к сожалению, мы посмотреть не смогли. Но, учитывая хронологическую, хронологический порядок, что, так скажем, один мы смотрели, второй смотрели. Ну, вот, типа, на моем канале это третий. Давайте, поэтому это будет LAN-турнир номер три. Но так вообще, по факту, это четвертый, если не пятый. Татарочка, приветствую тебя. доти минус пол. И попытка обороняться на точке А у игроков на манган 2. Ну, можно сказать, с переменным успехом получается достаточно удачный. Гаджон-гаджон последний, 36 хп. И нет, к сожалению, девайса. Здесь бы где-то, конечно, за девайсиком бы дотянуться. Но нет, а доти не позволяет выйти с ковров сопернику. И это 3-0. Ну что, коллектив Фергана выиграли. Три раунда их Это пятый турнир, вот, да, правильно, Хасан меня поправляет Это пятый турнир, но Который я освещаю, собственно, третий Поэтому давайте это будет просто Вот на моем канале это будет Третий турнир, а так, да, конечно же, по факту Это пятый Далее, полноценный девайсный раунд. У команды Наманган 2 появляются автоматы. И наконец-то они будут обороняться в полную силу. Но при этом, что интересно, никто из Наманган 2 не приобрел, к сожалению, дефюз-киты. Поэтому, если атака умудрится зайти на точку и поставить бомбу, то проблемы неизбежны у Намангана 2. Бит. Минус ПГГ. А Доти и Харди ответные фраги. Обороны остается чуточку меньше. На одного игрока Доти. Легчайший минус по биту и теперь у нас вообще 4 в 2 пол вместе с Гаджон Гаджоном остались э, на точке А. Гаджон Гаджон, кстати говоря, сейчас делает минус в арке и уже начинает перетяжку на точку Б, которая, собственно, сейчас через несколько секунд э, будет занята игроками атаки. При этом Гаджон-Гаджон на дальней дистанции делает даблкил. И вы видели, какой сумасшедший хэдшот сейчас повесил Харди. Пол один на один против Харди. Харди успевает поставить бомбу. Вот что самое интересное. Ну, позиционно, конечно, перевес у игрока атаки. Он просто ждет соперника. Дожидается и это хэдшот, дорогие друзья 4-0 в пользу коллектива Фергана И это был, дорогие мои, обоюдный девайсный раунд Если вы могли бы сказать до этого, ну, дескать, ну что там, Фергана выигрывали раунды, потому что на Манган играли с пистолетами То вот вам, пожалуйста, это был раунд не на пистолетах Абсолютно равные условия, которые на Манганце проиграли все почему? Ну, вполне возможно, потому что это не карта Даст-2. Давайте вот так будем относиться, потому что кому-то удобно играть карту Даст-2, кому-то инферно, и вот здесь Фергана чувствует себя куда более уверенно, чем на вышеупомянутом Дасте-2. ПГГ, один минус Гаджон Гаджона, ММБО, разменные фраги, да какие фраги, дамы и господа. 4 в 2 остаются игроки атаки к карде. Минус Гаджон Гаджона, и теряется тиммейт, то есть минус Адоти. И тут откуда ни возьмись, появляется манон в спине. и Это 4-1. Только что был девайсный раунд. Девайсный раунд реализовать ребята из Наманган 2 не сумели. Но зато сумели реализовать пистолеты. Вот такие дира. дира простите. Дела, конечно. Также, дамы и господа, я хочу напомнить вам, что в описании к данному ролику и в чатике на ютюбе вы можете найти ссылочку на... Замечательную контору OneWin На которой вы можете делать ставочки на спорт Играть в слоты, играть в покер И а, выигрывать Неплохие деньги Ну а по промокоду и по моей ссылочке Промокод, кстати говоря, KNIFE Если вы все это дело указываете Получаете до 500% К своему первому депозиту Ну то есть элементарно кладете 1000 Получаете 5 Вуаля Джейсон с Минус один, минус один от ПГГ, и выход на точку А вполне себе можно считать успешным, потому что Гаджон, Гаджон еще только в ребрах, ну а Маннен, Маннен вообще еще только под респауном, ух ты! Ничего себе, вот это сумасшедшее попадание в голову! Минус от Маннена, люк последний, и здесь справляется сразу с двумя соперниками, не ограничиваясь минусом по первому, забирает еще и второго. Ну что ж, 4-2, начинается какой-то камбэк от коллектива на Манган-2. Статистика, кстати, на ваших экранах. Я периодически нажимаю тап, дамы и господа. Я не заостряю внимание на этой самой статистике. Вы в любой момент можете поставить паузу и посмотреть... Какая же там статка набралась у игроков да? Кто сколько убил, кто сколько раз умер ММБО со снайперской винтовкой Но я не совсем понимаю на самом деле реализации АВП именно с этой позиции Ковры, скорее всего, конечно, будет очень тяжело держать э, с оптикой Потому что, ну, просто банально позиция слишком ближняя Минус от Адоти э, Погибает Маннен И по-прежнему есть снайперская винтовка Есть девайсы, ПГГ с 8 хп Забуривается, так скажем, на точку Б и погибает от бита, потому что не успевает его нормально чекнуть. Джейсон Стейтом тем временем убивает снайпера команды на Манган-2. И у нас хаос. Хаос на точке А. Гаджон-Гаджон вместе с битом остались вдвоем. Оба они находятся под точкой Б. Ну, а, конечно же, основной выход сейчас на точку А. Потому что ферганцы в данный момент уже устанавливают бомбу. И тут будет прям... Очень непросто, так скажем. Выбить, выбить можно, но будет сделать это сложно. Минус от бита, как вы можете заметить. Гаджон-Гаджон бежит за своим тиммейтом. Тиммейт, кстати говоря, не спешит к выходу. И это абсолютно правильно. Я считаю, что здесь спешка уж точно ни к чему. Но времени уже не остается, увы. Даже невзирая на наличие дефьюз-китов, игроки команды на Манган-2... Точно не смогут ничего здесь сделать максимум, выбить какие-то девайсы. Да и то не получается. Кстати, весь коллектив Фергана взрывается на бомбе. Но победа в раунде все-таки достается им. Поэтому я считаю, что это достаточно хорошая компенсация. Ну, подумаешь, взорвались. Главное, что выиграли раунд. Согласитесь, автомат Калашникова. Можно купить новый, а вот победу в раунде не всегда удается завоевать. Так что вот такая вот история. Автомат Калашникова против эмочек, одного автомат Калашникова и пол на дигле. Ну, кстати, энтрифраг за ПГГ, то есть за коллективом Фергана их снова больше, и пол еще еле-еле успел унести ноги с банана. Минус от Адотти, и тут замечает Харти, по-моему, своего соперника, какая хаешечка, минус ПГГ. Просто сумасшедшие хаешки сегодня разбрасывают игроки. Если я не ошибаюсь, у нас один из игроков коллектива на Манган-2 уже, по-моему, взрывал двух соперников одной гранатой. Но все игроки на манган Uh, увы, в этом раунде погибли, кроме Пола У Пола 12 хп и его уже зачекали К сожалению, выжить не удается Потому что зачекали Был хитрый, хитрый план у Пола спрятаться на небе И дождаться какого-нибудь соперника, зазевавшегося Выбить с него девайс и засейвить не м а автомат Калашникова Но, увы, на каждого хитрого игрока найдутся еще более... Uh, еще более хитрый Где я там кладу тысячу, получаю пять <laughs> Посылочки, посылочки Братан, суперстрим, молодец Дильшотбек, спасибо большое Так, и Гаджонга А, у нас прыгнула ХЛТВ, к сожалению ММБО остался один Девайса нет Четыре соперника Ситуация очень и очень не радужная, потому что перспектив на победить точно нет. Да и даже перспективы отнять у кого-то девайс, в общем-то, достаточно призрачные, но ну, ничего себе. Попадает в голову ПГГ. Следом еще пытается забить люка. Но люк, конечно, не отдается. Ну, это, так скажем, наглость, да? В какой-то степени. 7-2 в пользу коллектива Фергана. И это, дорогие друзья, как раз таки интересно. Почему это интересно? Потому что ферганцы, если сейчас выиграют атакующую сторону, то очень большие шансы имеют на победу. Вопрос: кто спонсор, чтобы ты сделал эфир-турнир Узбекистан? Благодаря Хасану. Хасан, который периодически мелькает в чате. Скажите спасибо ему за то, что мы Смотрим все это дело Энтрифраг за Мананом. ответный от Харди Не заставляет себя долго ждать Попытка выйти в ребра под флешечку Ну такая себе Минус из окна отбита И команда Фергана перестраивается под выход Через главку Полетели гранаты какие-то верхом Вот она еще одна флешка И следом вторая ПГГ попадает под, тр... под прострел простите И минус отбита В результате все-таки по ПГГ Залетает Джейсон Стейтом с Адоти И уже вот без Адоти, к сожалению Потому что Адоти немножко Зевнул, что соперник может находиться В окне, минус от Стейтема Все-таки он опять включает Вот этот вот свой геройский Стейтовский режим, если можно так выразиться Но, к сожалению, быстро Выключает его, минус от Гаджан Гаджана И это 7-3, дорогие мои друзья Неоднозначный матч, на мой взгляд, очень крутой и прям вот сверх сверх крутой. Наманганцы бесподобно отыграли на Дасте, а ребята из города Фергана просто радуют меня на карте Инферно. Давненько я не видел столько экшена и такого позитивного настроя на матче. Люк минус ММБО, это интрифраг за атакующей стороной. Снова ферганцы доминируют. Минус от ПГГ по биту, даже невзирая на потерю люка. По-прежнему выход на точку Б, в общем-то, совсем не шутка. Бомба установлена за пятеркой. Джейсон Стейтом находится в данный момент На кафеле Разглядывает ровно ли здесь лежит плитка Ну а Манан тем временем забирает Харди Неужели ретейкнут Ребята из Наманган 2 ПГГ минут Гаджон Гаджон В рукаве есть соперник ПГГ ПГГ, вот это минус. В рукаве находился также Адоти, который как раз-таки и убил соперника в рукаве. Но что поставил ПГГ оппоненту на кафеле, вот это, дорогие друзья, совсем-совсем уже из рук вон. Ну, то есть просто как выигрывать, когда есть игрок, который ставит вот такие штуки. 8-3. Победа в первой половине достается коллективу Фергана. Остается доиграть еще 4 раунда. И снова очередной раунд начинается с энтри-фрага в исполнении коллектива Фергана. Погибает на этот раз бит. Ну и также стоит заметить, что команда на Манган-2 играет этот раунд без девайсов. И всего-навсего один минус пока что удается сделать игроку с ником Гаджон-Гаджон. Его тут же разменивают. Сейчас погибает Пол и последним в живых остался игрок с ником Манен. Его тоже убивает Адоти Адоти, как известно, очень сильный игрок И вообще, в принципе, наличие Адоти в любой команде из города Да вообще, в любой команде из Узбекистана Моментально усиливает команду Но вот просто, вот, ну вот на Дасте, видимо, не сложилось 9-3. Счет, конечно, максимально плохой для наманганцев. Вот приблизительно точно так же они доминировали на карте Dust 2. А теперь... Зеркалочка, и не иначе, а теперь зеркально также доминирует коллектив Фергана. Минус от Гаджан Гаджона по Джейсону Стейтому, и сейчас, судя по всему, скоро будет прилетать какой-то ответный фраг, но при попытке ответить за погибшего тиммейта погибает Харди, и ситуация складывается не самым лучшим образом. Да, ПГГ отстреливает поджим от Манона, но... Потеряно два игрока, а убит только один, поэтому здесь еще нужно найти возможность дополнить картину еще одним минусом, чтобы выйти в численное равенство. Дым лежит на хелпе, а доти забирает бита, и все-таки мне кажется, что пора штурмовать точку Б, но почему-то, дорогие мои друзья... Под точкой Б находился только один люк. ПГГ вместе с Адоти ушли на точку А. Но это, опять-таки, скорее всего, какие-то стратегические наработки. Несколько моменталок под выход. И выход получается, ну, мягко говоря, беспроблемным. Если бы, конечно, не Гаджон Гаджон, который убил ПГГ. Забирает Адоти И команда на Манган 2 все-таки выигрывает Четвертый э, раунд в этой встрече Согласен, Саня Мне кажется, Адоти один из топовых э, Узбекистана Да, Плюшек, я уверен в том, что Адоти Один из топов э, из Узбекистана Потому что это прям, ну, действительно круто Дефер О, по КС 1.6 э, Да, абсолютно верно, КС 1.6 Лан-турнир Да, они до сих пор еще проводятся Хотя ММБО и Ходжи тоже очень хорошо играют Да, я полностью согласен, естественно Здесь вообще все хорошо играют И у нас Зепс появляется у коллектива Фергана А Доти, минус Гаджон-Гаджон Пол, даблкил, отличный прием Джейсон Стейтом стреляет по своему же тиммейту И не разобрались ферганцы при выходе на точку А Доти даблкил и остается один на один с ММБО Дорогие друзья, ну... Да ладно! Вот это Адоти! Вот это... Ну, я же сказал, действительно. Ну, топ, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, в общем, собственно, топовый игрок. Он и в Африке, как говорится, топовый. Оставшись один в 3 на лоу хп умудрился выиграть раунд для своего коллектива. Ну, не зря позвали, так скажем, стендином именно его. Потому что, ну... Справедливости ради, он себя оправдывает. Узбекский турик, о, молодцы. Да, я согласен. Ребята в Узбекистане молодцы. Мало того, что они по-прежнему продолжают играть в Counter-Strike. 1,6. Так еще и LAN-турниры проводят. Так еще и непростые. А с денежкой все-таки 500 долларов получает команда, занявшая первое место. И 200 долларов за второе. Три игрока атаки против... Против Пола и Манона Здесь минус от Пола, который внезапно оказывается в рукаве. Но эту позицию никто не чекнул. 55 кп у Пола, но нет девайса. К сожалению, нужно бы добраться до Калаша. Удается, позволяют ферганцы взять автомат Калашникова. Но только лишь для того, чтобы убить его. И ему, видимо, чтобы было обиднее. 11-4. Ферганцы бесподобно проводят атакующую сторону на карте Инферно. И у нас... После смены сторон, разумеется, теперь Ферганцы будут оборонять точки А и Б. Ну а на Манганцы покажут все, на что они способны на карте Инферно. Также, дамы и господа, напоминаю, что в случае победы команды на Манган 2 они выходят в полуфинал этой встречи, этого турнира, прошу прощения. Ну а Ферганцы покинут этот турнир. Но... Если ферганцы выиграют карту Инферно, то мы отправимся с вами смотреть третью карту, которую я, как обычно, пока что вам, конечно, не назову, чтобы это была интрижка. Потому что, собственно, если на Манган выиграют, то третьей карты даже и не будет. Я вам ее назову, просто чтобы вы знали, какая она могла быть. Минус ПГГ, на Доте ответный минус по полу, ММБО пытается просто на ноге выйти вместе со своими тиммейтами с ковровой. Сразу три игрока атаки выпрыгивают на двадцатку. Харди и Джейсон Стейтон делают два минуса, и ММБО зарезал дикса вообще, откуда такая наглость? черт возьми, просто ворвался в точку и зарезал оппонента. Бит последний, его убивает адоти. Дамы и господа, это сумасшедшая история. 12-4 в пользу коллектива Фергана. Пистолетку выиграть не удается. А какая первая карта была? А, первая карта была The Dust 2. И ее выиграл коллектив из города на Манган 2. Онлайн хороший, Саня? Да, в принципе, я с этим соглашусь. Хороший онлайн всегда на турнирах э, от э, LAN-проектов Узбекистана. Потому что действительно, ребята... Очень любят Counter-Strike и постоянно приходит его смотреть. Адоти! Просто в соло разобрал всю вражескую команду, дорогие друзья. Вот настолько Адоти жестокий игрок. 13-4. Но здесь, кажется, уже практически все сделано ребятами из коллектива Фергана для победы на этой карте. Плюс теперь они еще и в сильной стороне. И у наманганцев, в общем-то... Козырей остается не так уж и много. Да, сейчас они предпринимают попытку сделать ранний бай. Бомба не установлена была ни в первом матче, ни во втором. Зевс. Минус маны, но бит отвечает минусом ПОК ПГГ. И вот непонятно, равнозначный ли это размен. Минус от пола. Погибает Адоти в этот раз и три игрока обороны вынуждены теперь терпеть натиск четверых игроков атаки. Ну, правда, опять же, есть перевес в одного игрока, но куда поставить этого игрока, чтобы реализовать тот самый э, перевес? Сам откуда блогер, как тебя зовут? Ну, приветствую, я не блогер, собственно, я скорее стример, да, и комментатор. <тужит> я из России, город Обнинск, а зовут меня Александр. Гаджон, Гаджон, минус Харди, и Джейсон Стейтом вырубает пола, то есть ситуация сравнялась. Вот вам и лишний игрок. Он вроде бы был, но достаточно быстро ферганцы нивелировали, так скажем, отставание. Хотя на Манган 2 получает возможность поставить бомбу, и теперь игра от ретейка, Зевс и Джейсон Стейтом могут не выиграть. Здесь, конечно, нужно делать максимально круто. И максимально собрано, да. То есть вместе открываться вдвоем. Времени не так уж и много, дефьюзки -то, ты -то имеются. Но за 10 секунд нужно выбить соперников с точки. И игроки обороны все-таки уходят на сейв, потому что времени уже не остается. Ну что ж, 13-5. Тем интересней будет наблюдать за этим матчем. Борьба продолжается. А, это то есть в Узбекистане играется. Да, это лан-турнир, который проводится в Узбекистане. То есть коллективы из разных городов приехали в клуб. И в этом клубе непосредственно в данный момент а, проходит игра. Ну, вернее, игры проходили ранее. Сейчас я комментирую матч по записям. С ХЛТВ К сожалению, нет возможности комментировать в прямом эфире Вообще, как я уже говорил, я бы, конечно, с радостью оказался бы в Узбекистане И прокомментировал непосредственно из клуба Но, опять же, такой технической возможности нет Зевс а, Хорошая идея открыться на префайре Только префайр вылетел куда-то совсем не туда, куда нужно было И поэтому Манен выжил А вот буквально секундочка И он, кстати говоря, погибал а Доти один минус по полу и команда на Манган 2 все-таки прорываются на точку А. ну здесь Зевс продолжает оборонять свою любимую, излюбленную точку. Делает первый минус. Ну, нужно забирать второго, но заканчиваются патроны. ПГГ последний и у него три соперника, которые очень сильно битые. У одного 8 хп, у второго 13 и у третьего... Всего-то навсего 4. При этом ПГГ сотой. Дефьюз китов у него нет. Но самое главное не бояться, что соперников трое. Выиграть этот раунд легко, но он отворачивается в тот момент, когда выходит соперник на двадцатке. 13-6 на манганцы к несчастью проигрываю, прошу прощения, ферганцы к несчастью проигрывают еще один раунд. Почему к несчастью? Потому что для камбэка им как бы лучше сейчас не проигрывать. Сань, привет, я тут так мимолетом лайк прожал, хорошего стрима. Витя, спасибо большое. А ты сам видел этот матч или только сейчас смотришь? Нет, конечно же, я специально не смотрю матчи заранее, Гаджон, Гаджон, вырубает Харди. Вот это подсадка в окно, какая тайминговая самая главная подсадка. Оборона немножко не ожидала. Вследом еще один минус от Гаджон Гаджона, кстати говоря. Ну, Адоти. Адоти по-прежнему жив. И минус, кстати, он успел сделать. Забрал манына И подобрал с него девайс. Но этот девайс нужно определенно сейвить. Потому что все тиммейты погибли. И один Адоти навряд ли справится. Потому что, скорее всего, нет армора. Даже наличие этих юз не спасет. Семен. Спасибо большое за подписку. Ну что ж, 13.7. А вот тут уже интрига. Интрига, дорогие друзья. Хотя, в принципе, если вспоминать, что первая карта завершилась со счетом 16-8, то пока что мы идем в том же самом, но только разве что в зеркальном порядке. Коллектив на манган. Ой-ой-ой, какой здесь поджим с банана-то! Убивают ПГГ, Доти не сумел спасти тиммейта Зевс минус манен. Ну, где-то размен удалось сделать Правда, Зевс выжить, к сожалению, не сумел Отставание небольшое особо Ну, да, по сути, раундов-то, в общем-то, не так уж и много между командами При учете того, что у обороны слабая экономика Сейчас проиграл один раунд, проиграл второй и нет денег А с пистолетами выигрывать очень тяжело Но есть Адоти! А Доти, который будет бороться за свою команду до последнего 22 хп остается у него и здесь самое главное не стоять на месте А то может прилететь какой-то очень обидный прострел Игроки атаки закрываются дымами И Доти уже хочет, не хочет, придется вылезать с позиции на малых песках Он пытается сменить эту позицию на другую Но тут опять-таки победить уже будет практически невозможно Минус от ММБО И счет 13-8 так вот, собственно, да, я не спойлерю себе специально э, результаты матчей и не смотрю их никогда заранее, потому что, ну, какой интерес? Я не смогу с интересом прокомментировать для людей матч, если буду знать наперед, кто где выиграет, кто с каким счетом будет выигрывать и так далее. Джейсон Стейтон, 2дшечка у нас сейчас была организована коллективом на манган э, в ребрах. И атака, заходящая на эту точку, явно не ожидала такого отпора от обычных пистолетов. Даблкил от Стейтема, минус от ПГГ. И это уже автомат Калашникова, который прозевали игроки атаки при выходе. Ошибочка, конечно, очень грубая от Зевса. Позволил ММБО сделать даблкил. Но Маннен остался в соло, забрав э, Стейтема. Естественно, эта информация для Харди. Теперь Харди прекрасно понимает где будет находиться его соперник, и что это будет поставленная бомба на точке А. У Харди, к слову сказать, есть девайс, но он почему-то идет все равно с диглом. И большой плюс в этой ситуации то, что вот он, торчащий манен, которого и убивает Харди. Потому что не понимал игрок атаки, откуда же ему ждать все-таки соперника. Ну и по стандарту он смотрел... По направлению точки Б Но, как оказывается, соперник шел не совсем со спота Б А Доти красавчик, очень техничный игрок Видно топчик Да, Плюшек, я полностью согласен с тобой Что ж, Фергана берут 14 раунд Экономика у них закрепляется, естественно Это только положительный момент для игроков обороны Победа в раунде, да еще и с диглами. То есть она и так экономика бы восстановилась после диглбая. Ой-ой-ой, Харди уволил на банане Маннона. И Пол такой постоял, подумал, не, я туда не пойду, там через стены убивают. Зачем вообще, в принципе, туда выходить? Но нет, все-таки пойду. Надо же отомстить за товарища по команде. А Адоти тем временем вырубает ММБО. Попытка от Гаджон Гаджона разменяться. Успешная попытка, надо подметить. Из хаешки умирает сама Адоти. Харди с Девсом остаются вдвоем, но против двух игроков, потому что Харди убивает Пола. Ну, вырисовывается какой-то выход на точку Б, конечно, только какой-то. Хотя нет. Не вырисовывается, дорогие друзья, неожиданно, но выход все же на точку А. По крайней мере, именно на, на ребрах сейчас находятся игроки коллектива на Манган-2. Лан-турниры Казахстана, тоже комментируешь? Если кто-нибудь проведет Лан-турнир в Казахстане и обратится ко мне с... Просьбы прокомментировать, разумеется, мы договоримся о, гонорар о гонораре и прочем, то легко. Бит минус Зевс и Харди остается последним 5 хп у Гаджон Гаджона Бит с 90 хелспоинтами. И Харди сотый В общем-то при наличии Дефьюз Китов Здесь действительно можно побороться Минус Гаджон Гаджон, но 19 хп осталось Гаджон Гаджон очень сильно штрафанул своего соперника А у бита 90 хп И он, находит, и он находится сейчас в ребрах а бомба-то установлена-то не там совсем, где мог подумать Харди. Дефать ее нужно было, разумеется, со внешней стороны. И именно на это и делал ставку бит. Им что, на ланере колесо разрешают крутить? Ну, как видишь. Реально интересно на самом деле смотреть этот матч. Да, Дефир, я согласен. Саня топовый комментатор СНГ. Спасибо большое, вот это прям Высочайшая похвала, которую можно получить Во время комментирования матча Я очень рад, очень рад, что вы Настолько оцениваете Высоко мое комментирование Манен, минус ПГГ, ответный минус от Зевса 4 в 4, команда Наманган, не должны, конечно Сейчас отдавать размены, потому что У оппонентов нет девайсов, но Об этом нет информации у коллектива Наманган, поэтому размены Могут быть и скорее всего Будут Джейсон Стейтом немножко покусал ММБО, но только немножко-то, даже скорее сам э, на, получил урона еще больше. А навои участвуют? Нет, к сожалению, навои в этом турнире не участвуют. Ну что, проход на Б. Точку Б у нас защищает пока что только лишь Харди. получил очень болезненно с прострела вынужден был покинуть позицию и как следствие дабл даблкил от коллектива на манган Адоти и Зевс уже направляются на выбивание, здесь периодически были установлены паузы, я не знаю, видимо у кого-то какие-то проблемы ну что, Зевс отдается под пола. ну и Адоти 1 в 4 не очень верится, даже понимая, что Адоти классный игрок, но не очень верится в такой тяжелейший клач. И да, Адоти просто вынужден уходить на сейв. Хотя это только имитация сейва, дамы и господа. Адоти остается под точкой Б и забирает пола. И что самое интересное, если бы он продолжил давление на точку Б в общем-то мог бы успеть раздефьюзить бомбу, но засейвиться ему не позволяет хитрый Гаджон-Гаджон, который на точке Б даже и не находился. 14-10, черт возьми Так сейчас глядишь И проиграют еще ферганцы а ведь не стоит забывать, что сильной стороной здесь по факту является оборона. И то, что Фергана проигрывает, находясь в обороне, и то, что они выигрывали в атаке, говорит лишь о том, что и на иноманганцам тоже удобно играть в атаке. ПГГ, даблкил, удалось подловить и Битай Пола, еще и минус от Джейсона Стейтама. Гаджон, Гаджон с нам остаются вдвоем, и оба, кстати, сейчас находятся в доме. Саня, а Ташкент? Ташкент тоже не играет. Я где-то писал выше сообщения Сейчас озвучу, какие команды Участвуют в этом турнире Наманган 1, Наманган 2 Корши, Андижан и Фергана Гаджун, Гаджун Минус карди. Минус от Манона. и ПГГ с Зевсом остались вдвоем. Ну что, ПГГ на точке А, и Зевс должен как можно быстрее, естественно, стянуться на выручку к тиммейту. Потому что здесь долго один ПГГ не выдержит, и не выдерживает, к сожалению. Зевс слишком долго бежал, нужно было помогать тиммейту, но не получилось. Ну, Манон. бесподобный хэдшот, 14-11, и что-то с коллективом Фергана не так. То есть начинали очень хорошо, очень здорово. А как результат, не так уж и здорово Хотя, 11-4 выиграли первую половину ну счет во второй половине, как вы видите, 7-3 в пользу на Манган 2 И это запросто Либо овертаймы, либо, например, победа какого-то коллектива Ну, вот прям, ты хороший комментатор, Дефир, спасибо большое Ну, вот прям, не знаю кто-то у ребят не клеится в атаке, а доти 22 хп остается. А вот был бы девайс, а доти стопроцентно сейчас забрал бы соперника. Бит минус Адоти, Ну, но, разумеется, точку а здесь, скорее всего, удержать будет как-то невозможным, Хотя, позиционно есть хоть какой-то небольшой перевес, но все. Перевес потерян. ПГГ, находясь в сайде, делает один минус. Но одного минуса, конечно же, будет недостаточно. Почему Зевс до сих пор не перетянулся на точку Б? Прошу прощения, на точку А, чтобы ä, помогать своим тиммейтам при выходе от команды на Манган 2. Для меня загадка. Неужели он настолько был уверен, собственно, вообще на манганцы? Что на манганцы могут сделать фейк-выход? И пошумев на точке А, они все-таки поставят бомбу на точку Б. Это единственное логичное объяснение, почему Зевс не перетягивался. Ну, либо же просто ребята как-то немножко плохо коммуницируют с друг с другом, что тоже, в общем-то, нехорошо, потому что нужно, чтобы коллективы друг с другом общались. Внутри коллектива, разумеется Должен идти диалог постоянно Команды должны говорить о передвижении Самих себя О передвижении соперников, которые Они видят Но счет у нас становится тем временем 14-12 И коллектив Фергана Пока далеки от того, чтобы выиграть Ну, выход на точку Б на Манган 2 В теории, конечно, с пистолетами И с одним девайсом Такое можно удержать Но, опять же, положа руку на сердце Это будет сделать... Очень непросто Итак, начинается выход Ребята раскидали э, позиции Под э, точкой Б И сейчас сидят в дыму ММБО Минус Харди Ну, оборона только в процессе Перетяжки, вот очень долгие Перетяжки у команды Фергана И это большая проблема Это вторая карта? Да, все верно, это вторая карта Минус от Гаджон Гаджона Джейсон Стейтом погибает И ПГГ по с Адоти Очень, конечно же, опасные игроки Но вынуждены сейвиться Потому что, ну, пятерых соперников с точки Б выбить Это на грани фантастики Хотя, кстати, игроки Атаки могут сейчас Справедливости ради пойти искать своих соперников Выбивать с них девайсы Они, в общем-то, этим и занимаются До взрыва бомбы еще 13 секунд Поэтому ПГГ по и Адоти Я рекомендовал спрятаться получше Кириллова, спасибо большое за подписку. Ну что, стреляют по кругу. Везде на манганцы пытаются убивать соперников, но нигде не убивают как результат. Засеявлено два девайса. И счет становится 14-13. На Манган 2 делают огромнейший слой работы, пытаясь непосредственно догнать своих. Визави Ну что, что будет дальше Дамы и господа, на Манган Немножко подзатихли И на этом затишье ПГГ Каким-то образом забрал Манана Ну, мне кажется, конечно, что На Манганцам для достижения победного Результата нужно играть максимально жестко И быстро Учитывая то, что у ферганцев есть проблемы с перетяжками, мне кажется, надо как-то пошустрее чуть-чуть двигаться, чтобы оборона не успевала менять свои позиции. ММБО делает один минус. <космех> Простите, дорогие друзья, по Джейсону Стейтему. И это только один фраг от коллектива... коллектива на Манган 2, хотя ведь ММБО вместе с Бетом остались вдвоем. И тут поистине будет непросто. Выиграть этот раунд Потому что, ну, двукратный перевес по численности Это вам не шутки шутить А доте 11 хп осталось после перестрелки с ММБО Тоже очень опасный игрок Из коллектива на Манган 2 Ну что, какой-то дымочек Или какая-то флешка где-то прилетела И бит вместе с ММБО Все-таки выходит на точку А Здесь э, ПГГ Готов принимать двадцатку Парень с ним находится Адоти, но до Адоти дело даже не доходит. ПГГ, даблкилл, и это 15-13, дорогие мои друзья. То есть, в основном времени коллектив на Манган-2 теперь выиграть не могут. Им необходимо взять два раунда для того, чтобы выйти на 15-15, и уже посредством овертаймов попытаться выиграть эту встречу, что будет, ну, согласитесь, достаточно... Не просто, учитывая, что это все-таки вторая карта Овертаймы сюда не сильно впишутся Потому что коллективы очень сильно устанут И, как известно, уставший игрок ошибаться будет гораздо чаще ну что, какая-то перестрелочка небольшая намечается на коврах И непосредственно, видимо, на точке А Намечается выход Хотя ММБО под спотом Б умудрился сделать один минус И прокидка На 90 у нас находится один из игроков обороны Это Харди Флешка верхом Не удается забрать соперника И в итоге падает точка Б Бомба установлена, но ну а оборона, собственно, как обычно, не успевает никуда, к сожалению, перетянуться. И теперь уже, чтобы ретейкнуть данный раунд, мне кажется, ну просто не получится даже. Потому что просто нет ни ХП, ничего. В итоге, как вы видите, Харди сразу уходит на сейв. ПГГ тоже уходит на сейв. Правильно, абсолютно делают ребята. Собственно, проще отдать 14-й раунд, чем сейчас отдать все девайсы и всю экономику своим соперникам. ПГГ еще и умудрился даже мана назабрать. Ну, то есть, в общем, все четыре девайса засейвлены. Экономика на... Последний раунд основного времени у ребят из коллектива Фергана все-таки остается. То есть, вот опять-таки, важнейший тактический момент сейчас был обыгран э, парнями из Фергана. Все, лю, любые, большинство команд пошли бы сейчас выбивать соперника и просто лишились бы денег. И это 15-15, овертайм и все дела. Но э, в данной ситуации коллектив на манган встретились с серьезными соперниками, которые, видимо, все-таки знают толк в экономике. энтри к слову сказать, был за наманганцами. Погиб только что ПГГ. Но выхода никуда, кстати говоря, не последовал. Но ПГГ, по на мой взгляд, погиб по своей глупости, потому что, собственно, вот этот выход на полтора, зачем, когда твои... Тиммейты в предыдущем раунде Еле-еле концы с концами по деньгам сводили Зевс забирает Гаджон Гаджона Джейсон Стейтом, минус ММБО Убивает опасного игрока из коллектива На Манган 2 и В результате ситуация 3 в 3 Все-таки, ой-ой-ой, Зевс Еще и в спину ловит Маннена В момент перетяжки на Манганцы Просто прозевали, что Сейчас их будут пушить в спину Харди в упоре на Банане готов Остановить любой выход но выхода не последует Пола, кстати, 8 хп С неба надо спускаться очень осторожно Харди Слышит Пола, забирает его Бит, остается последним 1 в 3 Очень тяжелая ситуация Напоминаю, это последний раунд основного времени Либо 15-15, либо Фергана Становится победителями на карте Инферно Бит не успевает перестреляться соперником, пытается поставить бомбу, но его убивает Зевс, дамы и господа. Это 16-14, победа коллектива Фергана, вот это поворот. Вот это, дамы и господа, экшен, впереди нас ждет третья карта, и вы наверняка, конечно, задаетесь вопросом, что же это. И я скажу вам, это карта Нюк. На нюке будет решаться, кто станет победителем в этом матче и кто выйдет в полуфинал лан-турнира из Узбекистана.